Добрый вечер. В эфире новости в студии Аина Исакова и в начале коротко главное. Президент обсудил с министром иностранных дел страны ход подготовки к предстоящим госвизитам ряда глав государств и подготовку к ШОС. Уже завтра на сцене Кыргызского национального театра оперы и балета артисты из Китая представят отечественному зрителю оперу «Манас». За кулисами во время генеральной репетиции побывала наша съемочная группа. В столетии к столетию сказителя Джусупа Мамая установили памятник. На Иссекуре сотрудники госэкотехинспекции проверяют готовность пансионатов к туристическому сезону. Сегодня состоялся телефонный разговор Сурумбая Джеймбекова с Владимиром Путиным. В ходе состоявшегося телефонного разговора главы государств обсудили предстоящий визит главы России в Кыргызстан для участия в саммите глав государств участников Шанхайской организации сотрудничества, а также актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Президент принял министра иностранных дел Кыргызской республики был обсужден ход подготовки к предстоящему государственному визиту председателя Китайской народной республики, а также официальным визитом президента Монголии и премьер-министра Индии в Кыргызскую республику. Кроме того, министр Чингиз Айдарбеков представил информацию о ходе подготовки к проведению очередного заседания Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества в городе Бишкек. Глава государства отметил особую важность проведения всех вышеуказанных мероприятий на должном уровне. Чингас Айдарбеков сообщил, что все подготовительные мероприятия проходят в ранее установленные сроки. Он также рассказал об актуальных задачах, стоящих перед внешнеполитическим ведомством на сегодняшний день. В связи с предстоящими важнейшими событиями международного масштаба, которые пройдут в столице в ближайшие дни, все структуры МВД переходят на усиленный режим работы. Так, в период проведения ШОС для обеспечения общественной безопасности будут задействованы более 500 тысяч сотрудников правоохранительных органов и привлечено порядка 250 единиц спецтехники. Кроме того, с 12 по 15 июня в Бишкеке, Кичуйской области, будет перекрыт ряд улиц. Все подробности. В репортаже Гульзады Чубаковой. В столице завершаются последние этапы подготовки к предстоящему очередному саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет с 13 по 14 июня. А уже завтра состоится официальный визит главы Монголии. Халтмагаина Батулга в Бишкек. Обеспечение общественной безопасности, соблюдение законности и недопущение чрезвычайных происшествий во время таких важных политических событий является первоочередной задачей органов внутренних дел. Потому в этот период все структуры МВД будут работать в усиленном режиме. Для обеспечения должного уровня охраны общественного порядка и дорожной безопасности Министерство внутренних дел привлечено, будет привлечено свыше 5000 сотрудников Министерства внутренних дел. Составлен план оперативно-профилактических, оперативных, а также мероприятий по охране общественного порядка, и обеспечению дорожной безопасности. Говоря о подразделении безопасности дорожного движения, то с 12 по 15 июня в Бишкеке и Чуйской области будет перекрыт ряд улиц. Какие именно дороги и в какое время они будут закрыты для проезда, не уточняется в целях безопасности высоких гостей. Но отметим, что ограничения для проезда будут временными, только в период прибытия участников и гостей. В целом, для обеспечения дорожной безопасности будет работать более одной тысячи сотрудников от ГОБДД. На момент Прилета, приезда делегаций, благо государств в целях обеспечения безопасности, а также беспрепятственного безопасного проезда, картежей которого следуют высокие гости. У нами будут ограниченное движение по центральным улицам. От аэропорта до места проведения саммита. Кроме того, было отмечено, что транспортные средства, припаркованные в неустановленных местах и без присмотра, будут эвакуированы. На каждом перекрестке будет стоять регулировщик, и в моменты, когда они будут пропускать машины, камеры в рамках Безопасного города фиксировать не будут. Для обычных граждан на каждом перекрестке будут находиться сотрудники ГОБДД, будет ручное регулирование, поэтому камеры как такого фиксации не будет. По эвакуации машин по городу Бишкек будет порядка 12 эвакуаторов задействовано и по, городу, и по Чуйской области будет 5 эвакуаторов задействовано. ШОС – это, пожалуй, самое важное политическое событие этого года. Потому правоохранительные и другие госорганы призывают горожан отнестись с пониманием и соблюдать ПДД, и не нарушать общественный порядок. Отметим, что для участия в саммите на высшем уровне прибудут делегации восьми государств, членов организации и лидеры четырех стран-наблюдателей. На саммите главным вопросом будет укрепление и расширение сотрудничества между государствами. Предстоящего саммита ШОС в Обсуждение, конечно, прежде всего очень важных, как мне кажется, вопросов формирования или трансформации турбулентных пространств и коридоров жесткое противостояние. Этот вопрос, конечно, разумеется, будет обсужден. Естественно, прописано вот в декларации несколько смягчающие так сказать, формулировки по этому вопросу, но, тем не менее, это очень важный вопрос для всех стран. Глав государств официальными и государственными визитами и гостей, которые прибудут для участия в ШОС, будут встречать на высоком уровне. Напомним, помимо саммита ШОС, Кыргызстан с государственным визитом посетит председатель Китая Цизиньпинь. А с официальными визитами страну посетят премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава Монголии Халтмагаин Батулга. Все эти политические события имеют огромное значение для страны и останутся на страницах истории, отмечают эксперты. Гульзада Чубакова, Кайнар Ормонов, ЛТР, Пишкек. В рамках государственного визита председателя Китая Си Дзимпина состоится Кыргызско-Китайский бизнес-форум, участники которого обсудят немало вопросов. На сегодняшний день Китай нуждается в экологически чистой продукции, а Кыргызстан может предоставить ее. Поэтому данная встреча будет проходить с акцентом на совместные проекты в агропромышленном комплексе. Также на этой неделе состоится бизнес-форум между кыргызстанскими и индийскими предпринимателями. Организованный в рамках официального визита премьер-министра Индии на рендер-моде. В свою очередь, экономисты отмечают, что у нашей республики немало возможностей, чтобы заинтересовать предпринимателей Китая и Индии. Подробности смотрите в следующем материале. На этой неделе кыргызстанские бизнесмены получают сразу несколько хороших возможностей повысить свою деловую активность и заключить прибыльные договоры. На бизнес-форум, который пройдет в рамках государственного визита председателя Си Цзиньпиня, ожидается участие 150 предпринимателей с КНР. Начиная с 9 июня бизнесмены Поднебесной прибывают в Бишкек для проведения предварительных переговоров. Отдельные компании уже договорились о сотрудничестве. А на данном бизнес-форуме планируется под. Описание соглашений на сумму более 6 миллиардов долларов. На сегодняшний день это будут проекты в сфере промышленности, энергетики, сельского хозяйства. Ну, в основном, учитывая наш курс на развитие регионов, данные проекты будут именно направлены на развитие наших регионов, на внедрение новых инновационных технологий. Кыргызско-китайские бизнес-форумы проводятся нашими странами на регулярной основе. Это связано с тем, что отношения Кыргызстана и Китая находятся на самом высоком уровне, а двухсторонняя торговля развивается очень быстрыми темпами. Сейчас китайская сторона проявляет растущий интерес к агропромышленности комплексу Кыргызстана. Недаром Минтельхоз усилил переговорный процесс с инвесторами из поднебесной и заинтересовал их в подписании ряда соглашений. Будет подписан меморандум между Министерством сельского хозяйства, промышленности и минеральной и китайской компанией Хэбей, это провинция Сянзи, по привлечению инвестиций для строительства завода органов минеральных удобрений. На Укадском районе Оржской области. И второе с компанией Center Asian International по цифровизации сельского хозяйства. Это очень важные два документа, которые мы готовы подписать. И китайская сторона тоже готова подписать. Уже в ближайшее время отечественные производители начнут поставлять в Китай свежую вишню по первому соглашению и пшеничную муку по второму. А для четкого исполнения задач Министерство сельского хозяйства Кыргызстана и Китая разработали план сотрудничества на три года вперед. Что касается бизнес-сообщества, то его представители отмечают, что перспективы развития кыргызско-китайских экономических отношений практически безграничны. Каждый визит вот таких вот групп иностранных инвесторов, предпринимателей для нас очень важен. Тем более председательство Афганистана в ШОС каждые 8 лет, если не ошибаюсь. И для нас это очень такая нужная возможность этот год использовать для такого толчка в двусторонних экономических отношениях между двумя странами. Если Кыргызстан и Китай изучили рынки друг у друга достаточно хорошо, то с Индией немного другая ситуация. Сотрудничество только налаживается. Поэтому Кыргызско-индийский бизнес-форум будет больше направлен на то, чтобы оценить преимущество и потенциал сотрудничества между нашими странами. В этом форуме примут личное участие президент Сорунбай Джейнбеков и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вместе с ним прибудут полсотни бизнесменов. Данный форум будет проходить в течение двух дней, то есть четыре это будет официальная часть и пленарная дискуссия. Во второй день это будут B2B-встречи и презентации наших госорганов, то есть как мы можем, как государственные органы могут способствовать развитию двусторонних отношений между бизнесом двух стран. Стоит отметить, что по итогам предстоящего официального визита на рендеры-моди планируется подписание порядка двадцати двухсторонних документов и принятие совместной декларации по стратегическому развитию между Кыргызстаном и Индией. По словам экспертов, Индия представляется для нас весьма значимым партнером. У нас сложилось тесное взаимодействие в рамках ООН и других международных и региональных структур. Теперь пришло время укреплять двухсторонние экономические связи. Индия показывает лидирующие темпы роста не только в регионе, но и во всем мире. По 7, по 8, а то и более процентов в год растет рынок. Поэтому мы ожидаем, что какая-то составляющая этого роста и нам передастся, если мы будем побольше с их бизнесменами контактировать и осуществлять какие-то совместные проекты. Тем более мы видим, что интерес есть. Оценки экономистов за последние месяцы наблюдается достаточно серьезный приток иностранного капитала в республику. Например, кыргызско-германский бизнес-форум, который прошел в апреле в Мюнхене в рамках официального визита президента Сорунбая Джиенбекова, принес Кыргызстану 1 миллиард 97,5 миллионов евро. Или кыргызско-российский бизнес-форум, проходивший в марте во время госвизита Владимира Путина, стороны заключили договоров на сумму в 6 миллиардов 130 5 миллионов долларов США. И это все прямые инвестиции. При прямых иностранных инвестициях никакого бремя на государство не ложится, то есть наш внешний долг не увеличивается, а наоборот создаются новые рабочие места, которые потенциально будут платить больше налогов и отчислений в госбюджет. И наоборот, мы по нашим обязательствам, по внешнему долгу сможем рассчитываться. Таким образом, Кыргызстан не только активизировал свою деятельность в сфере двухсторонних государственных отношений, но и отыскал новые подходы и формы партнерства для подъема своей экономики. У нашей страны достаточно преимуществ, чтобы заинтересовать партнеров из Индии и Китая и других стран в реализации различных проектов. Все эти инициативы являются стратегической платформой для взаимодействия в разных областях бизнес-партнерства. Мадина Низамова, Чингиз Токторбекулу, ЛТР, Бишкек. Тем временем развитие экономического партнерства между Кыргызстаном и соседями также дает положительные результаты в регионах. Кыргызско-китайский завод по производству стиральных машин в Аше работает уже пятый год. Сегодня здесь трудится порядка 100 человек, которые выпускают до 400 стиральных машин в сутки. Они идут не только на местный рынок, но и на экспорт. Мои коллеги продолжат. На этом конвейере работают женщины, соединяют мелкие детали стиральных машин. Для этого требуется именно женская внимательность. Нурджамал Мадразимова работает тут уже более пяти лет, проверяет качество смонтированных стиральных машин и отправляет их в упаковочный цех. Работа легкая, зарплата высокая. Я выполняю обязанности контролера готовых машин, запуская внутрь воду и проверяю, нет ли там неполадок. Если все нормально, отправляю в следующий цех. Если в сборочном цехе работают только женщины, то мужчины трудятся там, где требуется грубая мужская сила в упаковочном и погрузочном цехе. Все рабочие прошли предварительное обучение на заводе. Я была без работы, долго искала работу. С момента открытия завода тружусь тут. Спасибо китайским и кыргызским инвесторам и властям. Тут работают порядка 100 человек. Все довольны. 20% запчастей мы получаем из Китая. Остальные производим здесь и выпускаем стиральные машины полуавтоматы вместимостью от 3 до 7 килограммов. Даем три года гарантии. Пока жалоб нет. Покупателей очень много. В основном покупают южные регионы соседних республик. Сегодня тут выпускают по 400 стиральных машин в день. Наружные корпуса аппаратов изготавливают в Китае. Сборка внутренних деталей целиком происходит в Аше. Я очень благодарен президентам двух государств, как Кыргызстана, так и Китая, за развитие сотрудничества. Я пришел сюда простым рабочим, меня научили всему и уехали. Теперь я сам управляю цехом. Появилась уверенность в будущем. Я очень рад, что у меня получается. Я помогаю и другим тоже готовые стиральные машины идут на местные рынки а также на экспорт в соседний узбекистан казахстан и таджикистан минизавод работает вот уже пять лет сначала тут выпускали цветные телевизоры но учитывая спрос покупателей переквалифицировались исключительно на стиральные машины алена смирнова тайрамаджан улу ЛТР, ош. 11 и 12 июня на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени абдуласа Малдыбаева артисты Центрального оперного театра Китая представят отечественному зрителю оперу Манас. Работа над театральным произведением велась в течение двух лет. По словам организаторов, постановка состоит из четырех сцен и начинается с Великих Побед Манаса. В ней раскрываются образы Манаса и Семетея, их любовь к родине и героизм. За кулисами во время генера генеральной репетиции побывала наш корреспондент Айтолкун Сулпуева. Здесь проходит генеральная репетиция постановки «Манас». Спектакль ставят артисты Центрального оперного театра Китая. Декорации, музыка и светотехника поражают своей реалистичностью. По словам ведущего артиста Юй Цзинжиня, исполняющего роль Манаса, он очень волнуется, так как постановку оперы предстоит играть на родине исторического эпоса. И это очень ответственно. «Очень сильно волнуюсь. Нам предстоит играть на родине Манаса. Надеюсь, зрители нас тепло примут. Трудности в исполнении образа – это грим. Чтение истории и сам эпос помогли мне понять своего героя и исполнить эту роль». Постановку оперы МАНАС китайская сторона проводит в Кыргызстане впервые. Как было отмечено организаторами, для проведения этого грандиозного шоу приехало около 160 артистов. Уникальностью спектакля являются специально разработанные исторические костюмы, которые в точности передают древний кочевой дух кыргызов, отметила главный костюмер постановки. Для постановки оперы из Китая мы привезли более ста костюмов. Разработка нарядов у нас заняла более двух месяцев. Для точности воспроизведения древних атрибутов одежды кыргызов мы специально поехали в Кыргызскую автономную область Хызылсу и изучали исторические материалы. Опера «Манас» была создана благодаря эпосу в варианте Джусупа Мамая. Сценарий написан на основе перевода доктора филологических наук и профессора китайского кыргыза Адыла Джуматура. Как отмечают организаторы, для постановки оперы понадобилось около трех лет. Наша творческая группа трижды посетила Кызылсу-Кыргызскую автономную область. Для того, чтобы ознакомиться с бытом кыргызов. Для нас это было очень важно – с точностью передать этот величайший древний эпос. Надеюсь, наша постановка придется по душе зрителям из Кыргызстана. Опера «Манас» срывала овации в Китае уже девять раз. Зрители спектакля из таких городов, как Пекин, Нанкин и Тянзин остались в восторге от постановки древнего эпоса, отмечают организаторы. Напомним, в Бишкеке опера «Манас» будет представлена 11 и 12 июня в Кыргызском национальном театре оперы и балета. Отметим, творческая группа артистов из Китая приехала в Кыргызстан накануне. По прилету актеров встретили традиционно с широким гостеприимством. И по словам гостей из Китая, они были крайне рады такой теплой и дружественной встрече. В столице к столетию знаменитого сказителя эпоса Маннас Джусупа Мамая установили памятник. На праздничной церемонии присутствовали представители аппарата президента, министр культуры Джаманкулов, а также родственники сказителя. Джусуп Мамай родился в 1918 году в Китае. В 2014 году ему присвоено звание Героя Кыргызской Республики. Напомним, что памятник в честь Великого Манасчи уже существует в Китайской Народной Республике. На открытии побывала наш корреспондент Айзада Манас. Кыргызский монастырь Джусуп Мамай из Китая всю свою жизнь посвятила эпосу Манас. Это легендарная личность, вписана в историю кыргызского народа с золотыми буквами. Джусуп Мамай был один из редких талантов, внесших колоссальный вклад в развитие великой традиции сходительства и популяризацию великого наследия кыргызского народа. И сегодня, к столетию, Джусупа Мамая в его честь столицы поставили памятник. Сегодня памятник моего дедушки занял место среди таких же великих сказителей эпоса Манас. Я очень горд таким событием и благодарен нашему государству за такое внимание. По моему мнению, этот памятник служит символом братства между Китаем и нашей страной. Скульптор, извоявший на память последующим поколениям, Бюст Монасчи отмечает, что знал Юсупа Мамая лично и помнит, каким он был человеком. Признается, что воплотить образ такого великого сказителя было делом не из легких. «Было очень много вариантов, как должен был выглядеть памятник Юсупа Мамаю. Я очень старался передать его образ таким, каким знал его при жизни. Если говорить о масштабах монумента, то он похож с другими рядом стоящими». Пасманас один из главных и известнейших памятников фольклора во всем мире. И в том числе благодаря ему о нашей стране и нашем народе знают в десятках стран, так как в эпосе ярко и подробно описана самобытность, культура и традиции кыргызского народа. Сегодня такое событие. Мы говорили о том, что когда мы привезем версию оперы Манас, которую ставил центральный оперный театр Китая, сегодня в 6 часов вечера открываем, и сегодня вот днем открываем. Я думаю, что это очень значимый день, символичный день, открывать две такие большие мероприятия в рамках одного дня. На торжественном мероприятии присутствовали представители аппарата президента и правительства, а также гости из Китая. Каждым из них была отмечена важность данного события. От лица главы государства с поздравительными словами выступил первый заместитель руководителя аппарата президента Алмаз Кененбаев. «Легендарная личность Джусупа Мамая прославила нас на весь мир. Он один из тех, кто боролся за справедливость и честность и делал все возможное, чтобы прославить кыргызскую культуру через устное народное творчество. Его талант был уникальным, а феноменальная память позволяла запоминать более 100 тысяч строк эпоса Манас. Нужно отметить его неоценимый вклад в развитие устного народного творчества нашей страны». «Теперь памятник Джусупу Мамаю будет украшать нашу столицу а гости подрастающее поколение проходя мимо национальной филармонии глядя на его бюст будут вспоминать о великом человеке о зядом кстаберх ЛТР бишкек в Бишкекском гуманитарном университете открыли новую китайскую библиотеку. В ней более 100 тысяч книг, из которых 8 тысяч – печатные издания, а остальные – в электронном формате. Для того, чтобы обсудить дальнейшие планы сотрудничества из Китая, приехал ряд ученых, в том числе историки. По информации представителей высшего учебного заведения, совместно с китайской стороной планируется открытие нового учебного центра. «Мы очень рады, что у вас в Кыргызстане есть китайский центр. Хочу отметить, что такая библиотека первая в Центральной Азии. Я надеюсь, что она пригодится для всех ваших студентов в будущем». Рядом со мной человек – самый известный на весь мир ученый из Китая. Сегодня мы хотим поговорить о наших дальнейших планах и совместных проектах. Как для нас и для всего Кыргызстана тесное сотрудничество в сфере образования с Китаем является одним из приоритетных направлений. В будущем мы планируем открытие нового образовательного учреждения. Кыргызстан и Китай имеют много общего, в том числе историю совместного альпинизма, которая берет свое начало еще с советских времен. В 1958 году состоялась первая советско-китайская экспедиция на Пик-Ленина. Тогда на вершине было водружено два флага – Советского Союза и Китайской Народной Республики. Через 50 лет, в 2008 году, кыргызский журналист Эркин Туралиев организовал новое восхождение, посвященное юбилею интернационального покорения вершины – но уже с тремя флагами – Кыргызстана, Китая и России. Флаг России после этого был передан российской стороне. Сейчас в преддверии саммита ШОС Эркин Туралиев надеется передать китайской делегации тот самый флаг КНР – символ дружбы между тремя странами. Мы ожидаем приезд лидера Китая. Я очень хотел бы, чтобы этот флаг передали лично ему в подарок, чтобы китайские товарищи знали, что флаг Китая у нас. И лично это подарок от альпинистов. России, Китая и других стран, а также от всех народов Кыргызстана, лидеру Китая. Президент подписал ряд указов, согласно которым Гульнара Искакова освобождена с должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Данные полномочия посла указом президента перешли Эдилю Байсалову. Кроме того, Эрмек Ибраимов назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Беларуси. Сегодня распоряжением премьер-министра полномочным представителем правительства Кыргызской республики в Чуйской области назначен Алтымбек Намазалиев. Также глава правительства подписал распоряжение, согласно которому главой государственной администрации Акимом Аламедунского района Чуйской области назначен Марс Саккараев. 28 грузовых машин с более чем 650 тоннами ГСМ без сопроводительных документов задержаны мобильными группами ГСБ с начала года. Стоимость задержанного топлива более 11 миллионов сомов. Подробности о борьбе с контрабандным возом ГСМ на территорию страны в материале Бекмамата асамбек Улу. Возить горюче-смазочные материалы из соседней страны выгодно. Поэтому контрабандисты осваивают все новые способы для осуществления незаконной деятельности. Так зачастую цистерны с топливом оформляют как товар, не относящийся к подакцизной группе. Чаще всего это бензонол B92-80 или печное топливо. Вблизи контрольно-пропускного пункта Чонкапка в начале июня текущего года на пункте транспортного контроля Кызыладыр были задержаны 5 грузовых автомашин с грузом бензонол Б-92, общий груз которых составил более 100 тонн. Установлено, что ГСМ был приобретен в республике Казахстан и везен в республику Кыргызстан без уплаты акцизного налога. Также межрайонным отделом ГСБ по Карабуринскому и Монаскому районам Таласской области выявлена преступная группировка, которая осуществляла незаконную деятельность по реализации безакцизного ГСМ «Бензонол-Би-92». Было установлено, что недобросовестные предприниматели возили на территорию республики бензонол б 92 и после прибытия в пункт назначения – без соответствующей переработки переливали указанный ГСМ, бензонол Б-92, на одну из АЗС Чуйской области. Следует отметить, что это не единичный случай. Бензонол b 92 перевозился из Талацкой области в Джалабадскую таким же способом и реализовывался на одной из АЗС. В настоящее время в целях принятия соответствующих мер по борьбе с незаконным оборотом ГСМ сформированы совместные межведомственные рабочие группы. Указанные межведомственные рабочие группы осуществляют рейдовые мероприятия по пресечению фактов реализации ГСМ на улицах и частных домостроениях Чуйского района и города Токмак. Аналогичная ситуация наблюдается и на контрольно-пропускном пункте Токмок автодорожной Там зафиксировано 24 акта в отношении лиц, занимающихся незаконным, Реализации ГСМ в неустановленных местах. На месте стали осуществляться рейдовые мероприятия по выявлению стихийной торговли ГСМ на дому, с момента проведения которых прекращена деятельность около 20 точек реализации ГСМ. Бекмамата Самбекулу, Джанадиль Абубакер Улу, ЛТР Бишкек. Сегодня в Бишкекском городском суде должно было состояться судебное заседание по делу модернизации Бишкекской ТЭЦ по рассмотрению ходатайства адвокатов об изменении меры пресечения обвиняемым. Однако процесс перенесен из-за неявки адвокатов. Напомним, на процессе 6 июня гособвинение выступило против. Судья, посовещавшись, вынесла решение оставить меры пресечения в виде содержания под стражей. В целом, всем обвиняемым продлили срок на два месяца в СИЗО ГКМБ. Защита подала жалобу в Бишкекский Городской суд. Судебное заседание, назначенное на 10 часов 12 июня 2019 года, не состоится, поскольку защитой обвиняемых Авазова, Калиева, Назарова, Сатабалдива поданы апелляционные жалобы на постановление Свердловского районного суда от 6 июня 2019 года, в связи с чем уголовное дело будет направлено в Бишкекский городской суд. Также Бишкекский городской суд перенес заседание по делу об аварии на тест Бишкека в отношении Айбека Калиева, Темирлана Бримкулова, Узака Кадырбаева. Причиной для переноса стала неявка адвокатов, один из которых написал о том, что отсутствует по семейным обстоятельствам. Причины неявки других адвокатов неизвестны. Ранее сообщалось о том, что ряд обвиняемых подписали соглашение о признании вины. Приговор в их отношении был изменен, уголовное наказание в виде лишения свободы было заменено на штрафы. Из Исключением стал Буркоев, которому к штрафу был назначен условный срок. Дело по Калиеву, Бримкулову, Кадырбаеву выделено в отдельное производство. Рассмотрение апелляционной жалобы в отношении обвиняемых Калиева, Бримкулова, Кадырбаева отложено на 14 июня 2019 года в связи с отсутствием адвокатов Бакирова, Джумашева, Саданбекова, которые выступают в защиту интересов обвиняемых Кадырбаева и Калиева. Сегодня в Первомайском районном суде должен был состояться процесс по делу о коррупции при реконструкции исторического музея в Бишкеке и подромов в Челпунате. По делу проходят бывший премьер-министр Сапар Исаков и экс-глава отдела гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карабаева. Однако заседание так и не состоялось из-за того, что на предварительных слушаниях были заявлены ходатайства об исключении из числа доказательств некоторых документов, в частности, акта экспертизы торгово-промышленной палаты. Суд частично удовлетворил просьбу, но в других вопросах отказал. В связи с этим адвокаты обратились в Бишкекский городской суд с жалобой. В Бишкекском городском суде 11 июня рассмотрена апелляционная жалоба адвокатов Токтакунова, Эшперова, об исключении и доказательств акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Кыргызской республики за номером 1-480 от 26 июня 2018 года. Судебная коллегия Бишкекского городского суда вынесла определение, согласно которому постановление Первомайского районного суда города Бишкек об оставлении без удовлетворения кататайства оставлено без изменения. Апелляционные жалобы адвокатов Туктокунова и Шперева оставлены без удовлетворения. Определение об не подлежит в Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанышбека Кулматова и Албека Ибраимова. Ранее адвокат обвиняемой стороны заявил ходатайство об отводе представителей гособвинения. Выйдя из совещательной комнаты, судья Кубанышбека Касымбеков отказал в удовлетворении отвода прокурора. Он объяснил это тем, что отвод не предусмотрен с законом. Судебное заседание перенесено. Напомним, 14 обвиняемых, включая Кубанышбека Кулматова, Кулматова и Албека Ибраимова инкриминируют коррупцию. Сегодня в ходе судебного разбирательства адвокатом Сесаревым в интересах обвиняемых Ибраимова Кулматова заявлены 5 ходатайств председательствующим суде, в удовлетворении которого было отказано. Заявлен также отвод государственным обвинителям, постановлением Ленинского районного суда от 11 июня. Данное, данный отвод государственным обвинителям оставлен без удовлетворения. В Первомайском районном суде Бишкека проходит слушание по обвинению в должностных преступлениях экс-суди Свердловского райсуда Эльвиры Джаркеевой. На заседании адвокат заявил ходатайство о прекращении разбирательства в части предъявленного обвинения в превышении должностными полномочиями. Судья в итоге зачитала постановление об отказе в удовлетворении ходатайства защиты. Она отметила, ходатайство обоснованно, но преждевременно. Напомним, Эльвиру Джаркееву обвинили в том, что она вступила в сговор с преступной группа, чтобы получить свое пользование имущество одного из ОСО, вынесла ряд незаконных решений. Сегодня состоялось официальное открытие зала судебных заседаний и библиотеки Конституционной палаты после проведенного капитального ремонта. На полный ремонт зала судебных заседаний было потрачено 96,5 тысяч долларов. Теперь судебный зал оснащен современными инженерно-техническими средствами, а для судей и сотрудников аппарата Конституционной палаты созданы все необходимые условия. Само оформление зала судебного заседания, оно должно придаваться определенную статусность, определенный вид, для того, чтобы участники судебного процесса действительно чувствовали себя как на суде. Поскольку мы видим в судебного заседания других государств, как они оформлены, каков их внешний вид. И, конечно же, мы должны стремиться к этому, если хотим поднять статус суда. К этому часу пока все. Спасибо за внимание и до встречи.